Господи, спаси благочестивый и услыши Господи, спаси благочестивый Смертный, святи Божи, Слава Сыну и Святому Богу, и дыне, и, пресну, и Yeah.